Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о многофункциональной выпарной установке вакуумного типа. Эта установка у нас представляет собой пароводяной котел с нагревом. Дальше на нем стоит у нас укрепляющая колонна, вкратце называется ММЦ, и холодильник. Это то, что представляет собой непосредственно само оборудование, которое у нас является по выпариванию. Многотрубные пленочные царги ММЦ относительно новое технологическое решение, разработанное поле на основе идей технологии ЛИНА. От привычных нам царг, бражных царг, которые оснащены сечатыми либо копачковыми колоннами, пленочные царги содержат насадку либо трубки. На экспериментальных установках поле показало отличные результаты. Укрепление дистиллята достигало до 85% процентов, сохранением исходного аромата сырья, незначительное гидравлическое сопротивление, высокая устойчивость к взрывному кипению, простота управления и согласованного отбора дистиллята. В системе применяется электромагнитный клапан, который работает в режиме старт-стоп автомата по сигналу от датчика уровня дистиллята в межтрубном пространстве. При закрытии электромагнитного клапана вся холодная флегма из конденсатора поступает на распределительный возврат флегмы и равномерно стекает по наружным поверхностям трубки в межтрубном пространстве. Тем самым достигается максимально возможный режим охлаждения трубок. Дальше узел, который находится справа от бака, это уже приемные емкости, больше контролирующие приемные емкости. Здесь у нас установлен клапан отбора до охладитель. Применяется также здесь большой диоптер, в котором установлен у нас три спиртометра. Вы можете сразу видеть спиртовозность от 0 до 90 градусов. Все три спиртометра, здесь один спиртометр идет от 0 до 40 градусов. Второй спиртометр идет от 40% до 70%. И третий спиртометр, который здесь стоит, это от 70% до 100%. Внизу у нас установлены 4 емкости. Первая емкость, которую вы видите, самая маленькая, это пробоотборник. Пробоотборник у нас может наполняться в любое время. Он как для сбора и проб главных фракций, так может применяться и для тела. Путем перекрывания крана наверху. Данный пробник легко отсюда снимается. Вот так кран у нас открывается, и так кран у нас закрывается. Когда кран у нас закрыт, мы откручиваем к вам соединение и отсюда извлекаем диоптер. Диоптер извлекаем путем поворота его, немножко поворота. Он проходит раз вакуумизацию, и тем самым мы его дальше снимаем. Таким образом снимается отсюда пробоотборник Точно таким же образом снимается и емкость для приема главных фракций На ней сбоку установлен уровень, на который мы видим заполнение данной емкости Также есть кран для снятия пробы Чуть выше расположено у нас, и мы зрительно можем наблюдать, капельный режим отбора головных фракций Мы видим, с какой скоростью у нас отбираются главные фракции И дальше у нас представлены еще две емкости это основная емкость для сбора самого тела и вторая емкость для сбора хвостов. Так как при вакуумной перегонке хвостов достаточно много, то они собираются в отдельную емкость. На приемной емкости для хвостовой фракции у нас установлен вот такой вот большой еще холодильник. Этот холодильник служит для того, чтобы у нас пары не поступали в расширительный бак для вакуумной установки вот здесь стоит вакуумный компрессор и чтобы у нас в нижнюю емкость не поступали пары стоит специальная ловушка паров на ловушке у нас куда стекают все трубки сюда поступают как приемная трубка она находится сзади для дистиллята так находятся и вакуумные трубки которые подключаются к установке и подвод воды Подвод воды можно делать как от водопровода, также можно делать отдельные станции. Отдельно фреоновые станции, которые будут охлаждать нам пары, которые не будут поступать в решительный бак на насосе. Дальше видео вы сейчас посмотрите и увидите, как мы делали на ней эксперименты, прогоняли, делали на ней яблочный сидр, перегоняли на ней обычные браги. Вы посмотрите, как работает колонна ММЦ. И... Увидите, как происходит у нас отбор фракций. Для того, чтобы запустить данную систему, мы наливаем в бак сырье, включаем насос. На насосе установлены у нас две кнопки. Первая, которая включает сеть. Данная кнопка включает сеть. И вторая кнопка включает сам насос. Идет сейчас откачка вакуума. Пока идет откачка вакуума, мы включаем питание на включаем шаг номер один и нажимаем пуск. Температура у нас будет идти процентов до 31 градуса, после чего она перейдет на мощность 10%. На мощности 10% у нас будут отбираться головные фракции. Сейчас мы повысим. Мощность с 10 до 15%. процентов И тем самым мы перейдем из режима капельного отбора в капельно-струйный. чуть больше повысим отбор головных фракций. После отбора голов мы поднимаем мощность с 15 до 70% и включаем клапан оббора в автоматический режим. Тем самым активизируем царго укрепление. Как только царго у нас наполнится, мы увидим закипание флегмы. Сейчас вы видите, как работает установка. Мы отбираем тело, и у нас работает сарго-ММЦ в автоматическом режиме. Уровень здесь стоит на одном уровне. Если уровень превышается, то срабатывает поплавок, открывается клапан, и тем самым у нас идет отбор. Если в колонне видим, флегма перестает активно кипеть, у нас есть кран, который позволяет слить флегму из царги ММЦ и тем самым перезапустить ее. Это характерно для слабоалкогольных брак. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь внизу под видео, нажимайте на колокольчик, если не хотите пропустить дальнейшие видео. До новых встреч!